Всем привет! К нам поступили новые светильники в необычных цветах. Серия HL358, цвет графит, шоколад и золото. Светильники будут эффектно смотреться на потолке. Они идут под лампу GX53, которую вы легко можете заменить. Итак, здесь легко производится замена лампы, верхняя часть светильника откручивается, клемник и все провода уже выведены, что очень удобно. Вы устанавливаете лампу, закручиваете обратно верхнюю часть и светильник готов к эксплуатации.